очень хороший, талантливый, и, ну такой прям, ну друг, другом <соценно> другому не скажешь потому что я вообще считаю, что если что-то делать такое от души, это должны быть люди, не просто то есть они следуют твоим принципам, каким-то да, пониманием принимают ошибки и отвечают взаимностью, это друзья вот. Ну, кстати, об ошибках А, проект наш достаточно не сказать, что очень молодой но уже достаточно старый для того, чтобы потерять пару музыкантов Нас осталось только двое Был костяк такой Более... Ну, короче, нас был и трое И, по даже четверо разочек но нас в целом двое На протяжении вот этого... Трех лет... Нет, с людьми все в порядке Они просто ушли в другие стили совершенно Там... Нет места блюзу, там что-то такое более мощное. Металл, да. Выпьем за карасика. Почему за карасика? Потому что он икру. Металл! Ну и, собственно, еще раз поговорим о материализме. Я уже спел песню «Монета». Есть еще одна песня, которая указывает нам на грехи материальному влияние, влечение. Это материальная ошибка. Вот. Сейчас я вот. группа маской лицемера. Материальная ошибка. Вперед Только ты и совершенство Нет, нет взять, мне привет, Нечем жизнь подбереть, Сочетая блаженство Уходя, все прощай, чудес не обещай. Кончено детство, в небо чаще смотри и молчи. Цей душу. Синий свет и шикарный минер от вершина карьеры Тебе это надо, ты так это ждешь, и, конечно, возьмешь, ломая за. Смотри и молчи Так, ну и, собственно, песня на прошлом сотворчестве спел. Дим вроде разрешил одну старую. Маска лицемер» — это, собственно, песня, которая послужила поводом так назвать группу. Непонятно местами абстрактно, Совсем не смешно и непонятно Стекает под нами создание сознания Снимаю напряжение и страдания. Сложные обигории, словесные протесты Играю словами, люблю сложные тексты Словно тесто, и от себя резко Раскатываю блин, ладу нарезку И мысли воспоминаний из каких-то других чужих пониманий, ищу вероятностное преобразование, пытаюсь в них не создавать, как я представляю себе, как если бы жил на Земле, и не то, чтобы я, а кто-то похожий, так просто случайный прохожий. Характер, перестроение, максимум гибкости, толерантность, разборчивость в людях, элегантность, а представляю, чем бы я занимался, каких долей мозга в процессе касался, вероятность внесения изменений извне критический результат, она на нуле. Если бы жил на земле, и не то, чтобы я, а кто-то похожий, там просто случайный прохожий.